сошедшие с дистанции. Ты шел так хорошо. Кто помешал тебе? Да, Это нелегко быть в труде. Но рано, рано ты решился отдохнуть до финиша недолго, но там еще был путь. Ты сам не понимаешь, зачем труд оставлял, ведь тягостью он не был, скорее помогал. Быть в церкви, быть полезным людям и себе, неужели есть важнее что-то на земле? Но суета подкралась и просто обвела те мысли, что важнее семейные дела. То время, что компьютер забрал интернет, глядишь, и на дистанции тебя уж нет. И как? Смог позаботиться о всем на свете, друг? Дел домашних вряд ли меньше стало вдруг. Но важную жемчужину и цель ты потерял. Беспечно, необдуманно ты труд не отстоял. Бегите каждый, не просто чтоб бежать, Но до конца победного нам надо побеждать. Лень, суету, гордыню и фразу пусть другой. Бог смотрит за другими и смотрит за тобой. Вчера ты был харистом, сегодня ты устал. Вчера ты проповедовал, Теперь молчат уста, был пастор, переехал, решился отдохнуть. Как страшно! Нужно вскоре в глаза Христу взглянуть. Тому, кто дал дары и помазанье дал, чтобы этот путь короткий, его ты прославлял. Мы в небе сможем вечно душою отдыхать и наслаждаться царством. А здесь мы, чтоб пахать, пахать и сеять семя, сердца людей, жатва то поспела, иди на труд скорей. Ну, что ж, бывает с каждым, когда на сердце лед. Но солнце правды греет, вставай, идем вперед.